И сегодня мы записываем гайд по паркуру на карте бездна в, для этого нам понадобится формат М3 и ЖГМ3 в любой краске и скилл тота. да и танк который способен какать мины это басик начинаем Ебать. я заснял намного было эпичнее. Вот, слушай, вот смотри, я представил, как тот. А я сейчас в другое место. Ну, на этой карте, только другую часть. Так, ну я запись продолжаю. И Итак, как вы поняли, мы уже на тестовом сервере. Окей, окей. Тестирование нет. тестирование закрытое <смех> <смех> То есть, как видим, как видите, мы падаем. Это то есть непривычно. Но, сказать. Ну, блин, <смех> не я, не я привычно. Виду, Смотри, я имею в виду непривычно управлять такими танками, то есть. А, тут... я думал, падать непривычно. А, нет, это ты что? Это всегда. А то, да. а то, то привычно ну, было. Так, смотри. Знаешь, где сейчас поставишь меня? Поставь, поставь, поставь. Вот туда вот, что ли? Тут одно. Да, да. Ну давай пока одной выйдемся. Так, секунда, подожди. Вот. В принципе, все. Все, я поехал. Ну вот от себя добавил 5 копеек. А если вот тут-то поставить на углу? Мм. Поставь. Поставь. поставь. Можно было бы две поставить, только. -то. Не, хорнот он навряд ли выдержит. Не всегда потерь. Ну, у нас там два раза еще вести получалось. при записи сильно лагает чуть-чуть чуть-чуть а у меня сейчас вообще 7 фпс пишешь мне блин еврейский у тебя интернет о обнаружен нечистые вы были отключены античит работает дам если вас заблокируют за Акур. да не удивляйтесь античит странный предмет вроде не читеришь хотя в битве нет вроде бы а вроде бы короче нет. херню сморозил а давай теперь вот тут а? ну давай Давай две, уж рискнем. Если бабахну, что. Бабах. Аллах. Я, но ну, я сказал, типа. <свят> Не думай. щи <свят> Сзади, смотри, сзади, сзади, сзади. Тотавиц. <свят> Где? С я... глайдом. Обманул. Нет, вот-вот, вот. За стенкой. С маму-то смог. Надо нарить. Потом. А Не, за... Не за за саван. Или что там еще есть. Хвой. А... О, поставил. Ну, почти выжил. Ну, почти, <плак> да. Но второй бабахнулся, почти. Давай-ка теперь я. Юс, идем сюда. Юс. Вот тут вот поставь. Две. Одну. Одну? Я вот, себе. на. На вот этом подъеме. На подъеме. Да, да. дай две поставим. Я тебе сейчас поставлю. Уйди. Я даже мину, но не поставил. Уйди. Вот, Все, уйди. По на Скриликс. Подожди чуть-чуть. А как? 47. но это было красиво. Нет. Красиво было? Чуть-чуть. Ладно. Так, сейчас я попробую на Харьке без использования мин долететь до Тайной, до mm -hmm. то есть а на Васпи это получалось без мин и чего-либо еще, нет на хорнсе не получится, хотя нет не получится полетел тут либо мину, либо кто-то вот чтоб под зад надо, плохо, шок Где еще мину поставишь? Да, вот тут вот, вот на этом подъеме. то две. Гулять-то гулять. Держу, держу, держи. Глайдер. А, слушай, год и сейчас полетишь. Сейчас <клес> поставлю мину и ты это своими глазами увидишь. Ну не знаю. вот юс, юс, юс, назад не ехать, ты прям. Ды... Я прям видишь, я ювелир. С Слышь, Юш, стой, стой, стой. А. И, короче, смотри, как, как только ты ну, взрываешься на меня, ставь тоже свою. Я с тобой прям вплотную пойду. Ой, это как-то уже как-то что-то новенькое. Давай, давай, давай, давай. давай. Это, это новые хачи трюкачи называются. Я же забыл, что он. Что там с тобой случилось? А, кстати, хорошие новости. Хоря реально дрифтит. Сейчас я делал вас. возможно это видео выйдет намного раньше чем туториал ребят не беспокойтесь туториал уже начало сделано смонтировано там что да осталось только там что и серединку сделать ну и какую нибудь концовку красивую так что ждем набираемся терпения я сегодня проспал весь день буквально пришел со школы вот, проспал где-то до восьми вечера потом уже проснулся и сел за университет. Такс. Давай вот туда внизу. Ай бля. Мать моя привора. Пожди, не Поздно ждать нет. Гвайдер. Ты что за Угоя сейчас поставлю? <клес> так, куда тебя поставить? ай Да яй Захочешь. Э. А дай-ка туда на угол наверху. Давай. О, как бог, смотри. <клес> Под <-клески> <клес> так. Юрий. Я на ходу еще. Пой, блядь. Двойное. А -а -а -а. И полетел. Так уже 10 минут. Ну, слушай, это что-то более много. Так, все. Стоп. До свидания. С вами был Саня и Саня.